Не купай где Я Я сейчас to еще. Я как здесь еще Здесь сидит... Нет, я Девушка, никаких девушек, папе, папе.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 Нет, пап. Не получилось. Не, я уже вам О, не все.